И всем снова здорово. С вами я, Ванюк. Мы с вами продолжаем проходить Saints Row за Третью часть Saints Row. Вот я немножко тут эм, на Escape назад надо. Так, на тап надо нажать Олег. Слышь такой от Олега, честно говоря, должен встретиться с Виолой. Третий. У Она будет хорошим союзником. Ладно, Олег. Давай мне сгибаешь сгибаешь? с ней. Да, Темтрас. Не не Возьму Темтрас. Из них я играю сейчас левой рукой, потому что ну, у меня правая занята, правая мышка. И я тем более сейчас записываю не в зале и не у мамы, где всегда записываю игры, а на кухне. Там, где никогда я не записывал, честно говоря, игры. Для меня это такой нифигал, какой себе. experience, блин. Так, на так. У меня сколько? 19 тысяч. Ну, попробуем, а, что, а это сколько стоит? А это стоит тысячу о хвост для одиссея стоит тысячу ну да купим ладно купим этот хост потому что ну, мы скупаем тут всю недвижимость недвижимую и движимую недвижимость, недвижимость короче все скупаем тут 4 5 миллиметражей ну да 5 миллиметражей сделали проехали сейчас раз один Блин, просто пять, и все. Кто это такая биолог такая? Олег. Олег же ее знает, поэтому можно, наверное, Олегу доверять. И Виоле может тоже доверять. короче после прохождения этой основной игры будет одно второспенной миссии это где зомби где мы должны быть с вами против зомби сражаться ага. так стоп а это на 5000 ну ладно скупаем да все скупаем мы, мы вообще тут весь город должны ску либо скупить либо он будет нашим короче не он будет нашим 100 процентов, потому что в конце уль с ультером будем сражаться и он будет нашим город этот. Силу город. тогда ребятки, у меня же видел. Так, да, сосиски изготовились. Так, на двойку ставим. Так. И сейчас и продолжаем с вами игру играть. Вы должны встретиться с Виолой. Встретиться. А где я? Или А? А что я нарушаю правила, ага, встр По встрече звоню уже... Рим Джобс тут тоже может быть купить, но я не хочу. Потому что ну, в своем районе я могу все скупить, когда у меня будет время и возможность. Скупить когда тогда я все и скуплю. Я же как бы по профессии, -то, по своей экономист. Так на е выйти и на е побежали, побежали, побежали, побежали. Ну и вот, ждем. Привет, Давайте видеть его, Эксперимент, и Не могу этого большого парня не нам нужно, right. мне нужна помощь, да. Джин... Джонни... Не можешь играть? Ну, я очень хороший такой джинс имею. Хаба? Что это? Нехорошее что-то. Пошли побежали. Вонящий, блядь. Чёрт! Олег! Да, мы первые. Где? Ты зас... А, не, понял, что она говорила. Um он сказал командир ей сказал что где живым засаду устроен ай, ай, ай, ай, ай. лазерные пушки серьезно Нужно быть потом попросить Кинзи мне сделать лазерную пушку. Заходим. Осколочная граната, ага. встали на тропу войны против военных. Я-то вы знаете, почему я не военный. Я не хочу. Я не хочу им быть вообще. Вы про меня знаете, а я-то про вас могу сказать. Вы должны выжить. Ведь противник с отряда Кабан. О, Олег, спасибо, но ну, ну зря ты меня прикрыл, я хотел сам с ними разобраться. Виола стала. С там с отходом? Отстоять дела. Стреляйте, стреляйте, давайте. Меня не жалейте. Не жалейте меня. Все, полетаешь! О, Олежа, сори. А, не, это нужно будет искать. Автомат Калашникова их подстрелить немножко, а потом я знаю, как вертолеты я замочу. Ну что, нужно... Так, а с той еще стороны... Виола, ну ты где? Виолы там... Лифт еще не вызвала? Нет. Ого. Знаю, чем я эту. Пойдем. Тебе поможь ей. Я тут стою, отстреливаю этих от отряда кабан, кабаницы, кабанчика. От снайперов тут отряда кабан. Это стил.. Стил.. Стилпорт. А Стилпорт это как бы. Вы, вы должны выжить все. А, нет, стоп. Я придумал чем.. Правда в ней уже патрончиков нету, блин. Вот за эти штуки справлюсь. Так, какого братка надо? А, Лежа? Олежа, ну с тобой, возрождайся, Олег. Ты нам нужен, брат. Братан, братишка, когда меня отпустит. <реклама> Все же своя жизнь-то дороже человек, чем... Ай, Олежа! Оле... Олег, ну... Олежа, Олежа, ты чё? Тир. Олежа пожертвовал собой в Я подожду пока что Виолу и Олега. А, всё. Твой sure oh, мастер-план был? Ото по станция, Брось, включить под станция. Я вижу тебя, друг! Я вижу тебя, друган. Я Ха! Пьянист я... <сосм хуячил. <сосмех> Это так? Смешно, честно говоря. О, сейчас. О, чёрт. Надо машину, в машину садить. Ой, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Видите, как они меня задрали, честно говоря, уже эти типа. полицейские, ну ты, милиционер, полиционеры, блин. Виола, едем, едем, едем, едем, едем, куда, куда, куда, не знаю куда. Штаб, в квартиру, что ли, блин. Там обсудим наше сотрудничество, ага. Извини, Виола, ну но... сейчас, я не могу. Судим, короче, наше сотрудничество в штаб-квартире, ага. <flament> <cosecoughs> <эк blank> <блак> <глак> <блак> <плак> <глак> что это... Не, конечно, мы знаем, что это такое было. Это у них там... Мы вице мер Ша такая, поехавшая. Сенсруэ, это же игра про бандитов, про про банду святых вообще. А если это не Сенсруэ, то вообще это что-то такое вообще, не знаю не, ну, я по, я знаю про что это. Это было, это про то, что мэрша их такая спятила с Катушек, Брендила, блин. ну и все. Виола, хватит Драться. Нет, хотя если бы я бы сидел бы за, сзади справа, то я бы реально дрался сам. Это же игра про бандитов, про бандитизм, если хотите. Я надеюсь, скоро но это последняя тачка, чрт, которую я взял, блин. п кабанчиком, кабанчиком, кабанчиком, кабанчиком, блин! Кабанидзе, кабанчиком! Ай! Не, ну, вы видели, я могу просто... Про Групповуха не пройдена, повторить с КТ, ага. Ребят, я не знаю, что оно происходит, но... Реально, самое странное, блин, пришлось на мою долю сейчас. О, все готово. Пока, давайте, да. на этом пока что, ребят, остановимся, и давайте пока что всем... До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Sensou Все. 3. «Sens Пока-пока. Давайте.